Привет, это Аннил Гупта на Богамах. Я хочу пригласить вас на этот невероятный вебинар. Что вы узнаете? Вы познакомитесь с подсказками, рекомендациями и методами, которые можно сразу же применить в своей жизни, чтобы она стала насыщенней, богаче и интересней. Хотите ли вы оказаться на этом пляже? Хотите ли вы жить так, когда можете делать что хотите, когда хотите так, как хотите? Свобода, чтобы это сделать. Инструменты для этого, методология, секреты. Всем этим я поделюсь с вами, потому что мы заботимся о вас, любим вас и знаем, что вы все это заслужили. Когда нужно все это начинать? Сейчас! Анил Гупта приглашает вас и поделится с вами наработками для потрясающих прорывов в вашей жизни. Присоединяйтесь ко мне в этом удивительном путешествии. Отличные инструменты, отличная жизнь, и все это для вас прямо сейчас.